Кинокомпания Юрий Сет представляет фильм Юрий Примат. Неудачный эксперимент чуть не подверг опасности все лаборатории. Ученому Доктор росток удался эксперимент с без на человека, но он даже не предполагал о последствиях. Ранним утром доктор Сток проснулся как обычно, но вдруг он заметил, что пропал примат и выключил. Вдруг он замечает примата и начинается битва. я я нахожусь в лаборатории мои ключи их нет куда делись мои ключи где сума-то? где примат юрий где он Где наш примат Юрий? Ах, мой ноги! О нет! Это примат Юрий! Он охватится на меня! Надеюсь, я не найду его. Я не вижу примата Юрия Нет Нужно найти примата Юрия Иначе мой эксперимент провалится И ключи я потерял Нужного снаряжения Что это это примат юрий я нашел нужно тихо подойти к нему ждем пока примат юрий собирает свои потерянные вещи нужно остановиться пока он повернут на меня сразиться с вот неравно на битве победил примат доктор что был параличи, но вскоре пришел в себя доктор попытался забрать камеру и ключи хозяин у-ху-ху-ху-ху-ху. <сосим> Где он? Я можешь посмотрим нажать. Он тут. За камеру. За камеру. Какую камеру? Отдай мою камеру. Ааа, <слых> мы. А! А! Ну, а! а! а -а -а -а! Давай. Иди быстрее. Из-за ты попытаешься убежать. А, стой. а, а ты что, говорю? А, а, а, тебе а. Давай. Давай, лавочку! Да. Быстро. А. Ты решил убить меня? Нет. Ты нет. решил? Нет. Ты молод, что я? Нет. Буду с тобой, нет. Доктор Сток решил уничтожить свой проект. И он решил убить примата. Надеюсь, что больше он не воскреснет. Ты мертв? Да, он нельзя. Нужно зайти в свою лабораторию. Доктор Сток думал, что убил примата, но не так все просто. Под воздействием мутогена примат мог восстанавливать здоровье, но ненадолго. Я забрал. Что? Уйди. А где? Тринадцать. Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! А? Не убежишь, А где в смысле? А! Он тут. Он раненый все равно, он после равно раненый. Отлично. Что делать? Таким сильным не Ты не будешь жить. А, нет. Не будешь жить нет. нет. Нет. А. а. такой. А! Толтерсток, узнав о сильной мутации, догадался, как убить примата. Теперь я возьму камень. Нужно следить за ним. Я думаю, что примат Юрий скоро умрет. Я сейчас добью его этим камнем. Дальше съемка прекратилась. Я не смог найти еще записи. Из документов доктора Стока. Я убил его своими руками. Он больше не восстанет. Чтобы меня нанесли я испытался далеко от лаборатории. Стока. Возле кассеты была карта. На ней я оставил метки. На записи вы поймете, где я буду находиться. В городе хаос. Я не понимал, что происходит. Потом я увидел в новостях, настал апокалипсис. Мне нужно выживать. Сеть будет отправляться видеозаписи. Вы найдете меня.